Всем привет! На бирже Юбит появилось новое задание. Все, кто участвовал в аэрдропе FastDollars, нужно выполнять его обязательно. За отзыв о бирже. Напишите отзыв о бирже, а также предложить свои идеи по улучшению пожелания. Так, это понятно. Минимальная длина отзыва 1000 символов. Точки, запятые, буквы. Все учитывается. Я думаю, буду писать, наверное, 1050-1100 на всякий случай. Попытка написания только одна, так что осторожнее. Отзыв будет проверяться администраторами и пользователями биржи. Если не проходите проверку, второй попытки отправить отзыв не будет. Переходите по ссылке в описании, выполняйте данное задание и ждем старт торгов. Пока что дата еще неизвестна. На этом у меня все. Всем пока.